Нет, это не Германия, это Соединенные Штаты Америки начала восьмидесятых годов, а ведь как похоже на Германию, в которой все это уже было. Япония. Чили. Фашизм продолжает действовать. А вот это Федеративная Республика Германии. Сборище фашиствующих юнцов. Но вот такие же и земля та же, будто ничего не было. Как будто не было 50 миллионов жизней, которые унесла Вторая мировая война. Продолжают бить барабаны, но, впрочем, речь не о них. Нас будут интересовать силы, которые собирают их в эти колонны. 1939 год Не пройдет и месяца, как запылает мировой пожар. Вы, вероятно, не раз видели эти кадры. Но вглядитесь еще раз. Вглядитесь в эти лица. В эти вытянутые руки. В раскрытые в крике рты. А какие ловкие молодчики в черных костюмах. Как бдительно они охраняют тех, вот, что в автомобиль. Они, как никто, знают, что пружина войны закручена и скоро начнет разворачиваться, начнет на практике осуществлять самую зловещую из доктрин, с которой сталкивалось человечество. Мы о ней знаем из публикаций Гитлера, Розенберга. Однако Майнкампф. Затрагивала только верхушки этой идеологии, предназначенные для обывателя, с более глубокими пластами этой нечеловеческой идеологии, которая и по сей день продолжает отравлять умы людей, которая и по сей день продолжает отравлять умы людей, которая и по сей день продолжает отравлять умы людей ядом мракобесием.